Соклассники. И поэтому организовали вот такой, или отмечали такой праздник свадьба в Донбассе Хангур. Об этом вам расскажу, вот, э -э, праздник. Э -э, Эхсин – это маленький город, то есть это э, триада, то же самое триада, который в Донбассе, и триада, который вот в городе э Эльфу. Бог гор его жена богиня Хатхор в виде коровы, а бог гор сам в виде э, сокола. и их вот маленький сокол или маленький гор. По схеме вот этот храм отличается, конечно, от других храмов. Вот мы посмотрим. Этот храм, который был построен в 3 веке до нашей ерии, и посмотрим после этого луксурский храм, который был построен 3500 лет тому назад. То есть в 15 веке до нашей ерии. И мы посмотрим, вот какая разница, разница между двумя храмами в вот с ними. На самом деле вот, большая разница. Обязательно вот э, посмотрите внимательно вот э, на эти рисунки, на эти параливы, на эти надписи, как они здесь и как они там э, э, в э, Вот храм построен мешаником и известняком. Ну, частично здесь использовали также гранит. Гранит – это очень твердый, очень качественный материал. В Древнем Египте, конечно, э, очень часто использовали э, гранит, сделали вот эти обелиски там статуетки но здесь в греческой периоде истории египта э, очень мало э, э, использовали э, гранит потому что это очень э, э, твердый это очень твердый материал вообще у нас гранит э, находится в районе Афуана на 250 км южнее то есть где-то на 300 км далеко отсюда вот уважаемые дамы и господа сразу... Появился э, э, перед нами у нас всего один час в этом храме. На мои часы сейчас вот 15 минут 11-го. Э, то есть 15 минут 19-го вы должны быть во Простодушный Соклассник мой, Удивлением глаза полны. Неужели я, Боже мой, пью с такими людьми, как вы? Одаренный Соклассник мой, Протирает свои очки,